И я очень часто попадала на скорую помощь, то есть ночь, полночь, не тот шампунь, не тот порошок, Больно. все, я на скорую, я задыхалась, доходила вообще и там, до серьезных таких моментов. И вот я принимаю продукцию уже 11 месяц, и вот ни разу у меня не было вот этого отека клинки за это время, с пер... причем с первых дней, то есть начала, начала продукция вот работать, Про... у меня нету ни зуда, ни аллергии, ни отека. Также щитовидка были большие проблемы. Я каждую ночь в течение лет 10 я задыхалась. То есть я просыпаюсь, я не могу откашляться, все посильнее. Ну и вот и теперь у меня этого нет. Тоже, ну нет, вообще ушло все. Давление у меня нормализовалось. Не сразу, конечно. Но где-то в течение полугода, вот принимая вот эту продукцию, у меня давление стало вообще 120-130, не больше. Было до, 120, ой, до 200 было давление. Так что вообще очень хорошая продукция, действует, Сейчас, да. работает, все прекрасно, давление нормальное. Также я своих внуков э, э, с рождения, вот маленькому внуку, вот Ольга Васильевна педиатр, не даст соврать, родился Марик, у меня младший внук, мама сердечница, дочка моя худенький, синенький, слабенький. Большие проблемы были у него с, с, с, с газами, с, Кишечник. с, с кишечником, да, все. За месяц он за три недели он благодаря вот этой пасти, все-таки я считаю, ну, еще искусственных ребенок, он набрал 1, 800 за три недели. Я, когда мы принесли Ольги Васильевне, она говорит, это Марк, она его не узнала через три недели, да. То есть все стало прекрасно и замечательно. Так что рекомендую всем. Меня зовут Ольга, мне 62 года. Я потом в компании уже в течение 6 лет. Я хочу сказать о очень ярком своем результате. Еще в молодости, работая врачом-гематологом, у меня заразился гепатитом Б. вас инфлектуальный гепатит Б. Вот у меня результат очень неожиданный, потому что я принимаю продукцию с акцентом на лицевые трезоградные ценности, чтобы профилактировать онкозаболевания. Почему-то mm -hmm. мне хотелось, чтобы онкозаболевания как-то прошли мимо меня. И течение, через два года, после применения продукции, при очередном обследовании, у меня вдруг отрицательный гепатит Б, mm -hmm. что было для меня очень невероятно, потому что наша моя родная медицина ничем не, не могла mm -hmm. мне помочь, она только констатировала присутствие факта австралийского антигена. И когда я увидела в своей медицинской книжке отрицательный этот результат, вы просто не знаете, какое у меня было состояние. Это было невероятно. Я ходила с этой санитарной книжкой, я всем ее показывала. Я просто пела оду не нашей продукции. Я хочу сказать, что недаром кардицепс, который входит во все эти препараты, называют королем всех лекарственных средств. Его называют божественным подарком. И вот мой результат, это практически получается подтверждение этому названию, да? И поэтому спасибо компании ФОХОУ, чтобы она своей продукции, этот Кардицепс использует. Использует все эти рецепты китайской медицины, которые давали и долголетие, и здоровье. В общем, приходите в компанию ФОХОУ и не пожалеете. Меня зовут Татьяна. У меня, конечно, таких прям глобальных... Нет, да, не потому что, не что я еще как бы, ну, во-первых, я еще не успела свою жизнь намотать только из болезней, а потом я всего второй месяц в компании. И тем не менее, благодаря вот этому волшебному чемоданчику я избавилась от многолетней боли в моем позвоночнике. Когда-то я попала в аварию, после чего не могла лежать ни на спине, ни на животе, спала только на боку. Причем переворачивалась очень трудно оттягивала себя туда-сюда. Но к головокружению я уже привыкла, поэтому про него даже и не говорила никогда. Пока встанешь, посидишь, голова в норму пришла, встаешь и идешь. Мне вообще хватило двух разов вот этого применения. Я прошла два, два курса, не, два театра, не два курса, а два курса, это разный. И теперь у меня спина в порядке, голова не кружат, сплю я на спине, я на спине Брата, но я не че. очень люблю главное на животе главное <свят> <свят> <свят> на животе, <я> на животе. <свят> ну и маме я еще сейчас начала давать продукцию начала делать массаж у нее ревматоидный полиартрит и ну, куча всяких там и сердце и, в общем ей 85 лет поэтому значит за две недели применения препаратов у нас ушла горечь изо рта, то есть она утром вставала, ну, прополаскивала рот, потому что говорит, у меня там такое ощущение, что куча чего-то, наверное, кусок алоэ лежит, такая горечь во рту. Сейчас у нее этого нет, и спать она стала гораздо лучше, то есть у нее более заметно уменьшились. Это вот тоже вот все. И сейчас мы принимаем дальше и дальше, я потихонечку беру, так что надеюсь, что к лету она у меня станет налоги. Здравствуйте, меня зовут Ольга, мне 37 лет. Я сюда пришла по здоровью. Здоровье мое было три года назад, еще очень плачевным. Мне, ну, я с детства страдала хроническим пилонепритом. И вот, э, врачи меня лечили пенициллином в такой степени, что вот к, 30, к 35 годам у меня развилась уже почтная недостаточность, четвертой степени. И это симптомы такие были, давление высокое, 160-170, по ночам ужасный зуб был, я даже спать не могла. Ну, в общем, у меня почки работали только на 20%. И мне врачи порекомендовали гемодиализм, если кто знает, это очень такое серьезное дело. Вот. ступень. Вот, и это было три года назад. Меня Зоя Николаевна спасибо большое, пригласила сюда. Я пришла, также прослушала информацию и, не раздумывая, приняла решение, что это вот то, что, это вот то, что меня спасет. То есть я поверила в это, я доверилась человеку. И вот уже третий год я принимаю продукцию, живая здоровая, не на гемодиализе очень благодарна, Любовь Витальевна, Зоя Николаевна. Спасибо вам, компании. Спасибо компании, спасибо, что вообще люди теперь могут, как справляться с такими заболеваниями тяжелыми, как вот, допустим, у меня. Mm -hmm. Спасибо большое. Здравствуйте. Все. Меня зовут Галина, мне 60 лет. В компании я недавно, второй месяц. Ну, как у всех были очень большие проблемы, ну, как у всех, которые сюда пришли <coughs> со здоровьем, но самая главная проблема, которая тогда меня волновала, когда я пришла, это была большая гипертония, большая степень гипертонии. Это были признаки головокружения сильная шум был, такое ощущение, что я все время ехала в самолет. Давление прыгало вверх-вниз, и гору таблеток мы выписывали, ничего не помогало. Была у меня аллергия, потому что я заработала в течение жизни ее псориаз и отек винки несколько раз был. Потом у меня проблема, конечно, с костями была, большие боли в спине и в плечах, шейный От этого были еще и головные боли. Ну и потом еще добавилось онкозаболевание. Вот сейчас второй месяц я... В первую очередь я прошла массаж и продукцию. Стала вид партнером такой прекрасной компании. И теперь во втором месяце пью продукцию, все таблетки я выбросила. У меня нормальное давление, у меня голова не шумит, я сплю прекрасно. Чему я рада, я не спала нормально, наверное, лет 5 постоянно, постоянно просыпалась. И аллергия моя ушла. И Последнее показание, что у меня нормальные анализы по онкологии. Спасибо компании, спасибо всем. Всех рекомендую приходите. Супер компания. Я Галина, мне 65 пять лет, будет в июне. Ну вот, я проработала почти 40 лет в медицине в нашей. Набрала очень много патологии. И когда я вышла на пенсию, Зоя Николаевна попалась, тут мне пригласили, потому что уже некуда было. Совершенно У меня гипертония, эстинокардия, деформирующий артроз, дисбактериоз, хронический обструктивный процесс, но полностью весь организм был в дисбалансе. Поэтому много антибиотиков принимала. Много разных таблеток, все. Попробовать решила. Но не верила я в это тоже, как и вы не верите. И я не верила, да ну... Да все верят. Какие-то эти препараты, да такие они тоже. могут, как могут помочь. Ну и тем не менее, я вот 4 года в нашей компании. Я за это время ни разу сейчас не болею простудными заболеваниями. У меня нет одышки. Я задыхалась, ходила, я на году... Раз пять болело простудой всякой и хронические обструктивные бронхиты, это уже предосмотоидные компоненты там. И сейчас я полностью себя чувствую хорошо. У меня все пришло в норму. Сердце не беспокоит, одышки нет. Хожу я нормально, пользуюсь всем, что есть. И рекомендую всем вам, приходите и вы оздоровитесь. Это действительно так. Меня зовут Евгения, мне 38 лет, в компании 4 месяц. Одна из причин, которая пришла в эту компанию, моя мама, которая очень долго болеет полиартритом, и у нее было защемление нерва, у нее грыжи. Мы положили ее в неврологию, 21 день она у нас лежала, как привезли, так и вывезли. То есть она плакала ночами и днями, и вообще спать не могла. Плакала, просто плакала и плакала. Мы купили биоэнергомассажер, стали делать массажи, я сразу купила ей продукцию. То есть буквально через неделю ей стало уже лучше, она хотя бы перестала плакать. Потом она, ну диагноз, что она уже не встанет, то есть будет лежать постоянно. постоянно. Она встала, потихоньку стала вставать. Сначала тихонько-тихонько, потом все лучше и лучше, потом ходила с костыльком, сейчас она уже ходит без костылька. То есть делает абсолютно все дома, и пол моет, и кушать готовит. и как бы Мы очень рады, очень великолепная компания, продукцию мы употребляем все. У меня очень болела голова постоянно. Сейчас пропила продукцию, голова перестала меня беспокоиться. Спасибо, Любовь Витальевна, спасибо компании. Здравствуйте всем, меня зовут Юрий, мне 67 лет, но в этой компании с вот, женой уже 6 лет практически. Я, как и все остальные, наверное, не только мужчин, но и женщины, был тоже таким же -то скептиком, не верил ничему этому новому. Не Ну, но жизнь, как говорится, заставляет... И уже к пенсионному возрасту у меня тоже э, накопилось несколько, говорится, болячек таких нехороших. Это были проблемы с позвоночником, шейным хондрозом, э, с поясницей. И вот когда я стал потреблять вот эту замечательную продукцию, у меня постепенно-постепенно все стало уходить. Сейчас я себя чувствую замечательно спасибо большое вот еще вот таким поясам при применении этой продукции плюс пояса действительно уходят все болячки хондрозные, особенно хондрозные на суставах, на пояснице, на шейном хондрозе это пояса просто замечательная. и конечно же последнее новшество это массажер. это просто уникальный, я считаю, продукт компании, который ну, многих поднимает просто на ноги, честно говоря. Меня зовут Алена, мне 52 года. Я хочу рассказать о моей клиентке. Она не могла руку вот так поднять. То есть дальше, вот, вот, видите все, да? Вот, все. То есть градусов 20-30 и уже болевой синдром. То есть о, вот о таком поднятии даже речи было не, не было такой речи в течение двух лет. Женщина имеет стоянку, то есть это пасут овец, и она говорит, мне стыдно, что я мужу уже в течение двух лет не могу говорит, вообще ничем помочь. Вот. После первого массажа она стояла, плакала, смеялась и вот так крутила туда и сюда. То есть массажер вот моментально приносит нам результаты по здоровью. Еще хотела рассказать по своей тете, у нее диабет. У нее сахар поднимался до 21 единицы. Кто знает, что это такое, тот поймет. То есть предкоматозное состояние, женщина лежала много лет. И когда мы стали ей давать продукцию... Она пропила всего полгода. Через полгода это был неузнаваемый мною человек, то есть она встала, она стала красить волосы, губы красить, стала интересоваться жизнью, сахар у нее в норме. При том, что она сейчас не пьет таблетки сахара понижающие и ест все подряд, но сахар у нее в норме. И у нее ушли свищи, вот, э, диабетическая стопа, свищи, вот эти зловонные такие язвы, они вообще в первую очередь ушли, буквально там через несколько недель.